Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисы! Всем привет! Да, и мы сегодня вот такие зверята дикие в игре Ultimate Chicken Horse. Оу-да! Oh, как мне хочется тебя просадить на самом деле? Нельзя. Здесь нельзя. Ладно, погнали? Пошли. Куда, на какую карту нам надо? давай на любую куда ты хочешь Оп. окей давай тогда сюда <схот> <схот> опять ты меня троллишь да? хоть и бокс оба а ты что берешь оба хоба так. А, я знаю что тебя. Да-да-да, это значит. Пойдите. Вот рубак. <рёх> Проверим, да куда мы прыгать можем. докуда до куда, не докуда. <рёх> Уже все. <рёх> куда она делась? <рёх> да, сюда ставить нельзя. Да-да-да-да. <рёх> <рёх> <рёх> а самая... Тетрис сыграем, да? Да, Ты <свес> <свес> <свес> даже не попробовал. Нет, не попробовал. Эм... Давай, открывай, по тебе. Йоу, Хрен там. Так, убедителя не дачку. Блин. Давай бери бомбу, рушишь все. Да, да, да это самое что нужно разрушить О, все, входа больше нет. Да ладно, я полный разбег взял. Да. Сует, Надо хотя бы, хотя бы эту хрень забрать. Ой, ты какой хороший. Хм. А, вот так значит, да? И как мы будем эту хрень забирать? Ладно, ладно. А, мы сюда и не запрыгнем. Да.. Мек heel точно. На, Вик, Перебор Прибор перебор ну, нруш лестницу наверху. А ты типа, телепортатор хочешь поставить? Ага. Эти там цветочек оставлю. Отняли игрушку. этот открой фабрика у меня открылась блин так дупс, дупс, дупс, дупс, дупс. Зачем тебе туда? Хочешь не проходи мой уровень. <плust> <плust> да что ж я так. Э. -э, -э, -э, -э, -э, -э. Но ты же хотел бы проходить. Нельзя, нельзя, видишь, стоять. Нельзя стоять. Не, подожди. Да ях? Хотя, в принципе, могу, да, да, да, да, могу вот так поставить. А потом еще знаешь, чтобы тебе вообще жизнь медом не казалась? Во, все, путь закрыт, чувак. Этот мир для тебя. Вымеряет математик. ха Ты я падаю это все время? Пиндоска. Какого фига она меня все равно засосала? Она очень сильно засосала. Пипец! Даже без понятия еще все оставить. Че это за система? 228. Система. Давай. А ты в... в обход черной дыры хочешь? Я не знаю, будет какой-то шанс. Не никакого. Никакого шанса будет Будет шанс, будет. Да будет. Удачи тебе шанс. ах ты козел! ой я в дырку а где подох не надо было меня сбивать я тебя не сбиваю. мысли о да возьмись надо шанс <свист> да. Кого-то ушатало да? <свист> Кого <-то свист> <ушатало. свист> Ай, чертов механизм, а <свист> <свист> еще три раунда. <Эй>. О Хорошо, хорошо. Ух ты, а у этой мельницы смотри, которая поднимает. Только одна штука получается. Ну да. Ай-яй-яй, яр ⁇ нная боже. Этот Ладно. Да и зачем? Меня просто все устраивает. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Что точно не упали? Ты же понимаешь, что я сейчас сделаю. А ему-то? Не, в смысле? Ну ладно, я подожду. Спасибо. А если да не прицепление, как? Дождались. Последний раунд есть шанс есть. все исправить есть да <coughs> есть шанс все исправить да <coughs> <coughs> давай рискрой. а ты убирай убирай не я подожду тебя она все равно размещается друг за другом 5 секунд подождем <coughs> ха ха Она не разместилась Да, я знаю, я знаю Э, в смысле? О, нормас Да, твою жди Так, я еще живу я еще живу. Надо подумать. Да. И почему она в другую сторону не крутится? Почему она в другую сторону не крутится? О, внезапная смерть. Ух ты. В смысле, ты как это сделал-то? Оба. А я понял, как ты это сделал. Да. -а -а. Ну и... а -а -а! Да, он тебя на финиш отправил. Еле-еле. <регулируйся> это было тяжко. А -а -а -а. Да, это было тяжко. Очень тяжко. <свес>